Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео предлагаю вам отзыв на книгу автора Сатьяжит ДАС «Трейдеры, пушки и деньги. Известные и неизвестные в сверкающем мире деривативов». Иногда на канале выходят обзоры книг по финансам. Одним из последних таких обзоров была книга Александра Силаева «Деньги без дураков». Я рекомендую вам его посмотреть. А сегодня мы рассмотрим книгу Сатьяжит Даса». Трейдеры, пушки и деньги – это рассказ о том времени, когда автор работал в отрасли деривативов. Это собрание истории о продуктах, людях и странных событий в этом бизнесе. И сразу же с первой строчки нам встречается такое слово, как «деривативы». Деривативы, если в переводе на русский, это производные. Это фьючерсы, опционы и какие-то другие финансовые продукты. Подробнее про фьючерсы, опционы, и опционы и финансовые продукты простым языком вы можете прочитать в книге Алексея Маркова «Хулиномика». Обзор на эту книгу также есть на канале. Вы можете его посмотреть. Мы продолжаем. Обычных мужчин и женщин этот мир не очень заботит. Недостаточное внимание прессы ведет к недооценке значения этой отрасли и ее роли в финансах. Каждый из нас подвержен влиянию деривативов. Порой мы сталкиваемся с деривативами, когда инвестируем. Нашими сбережениями часто распоряжаются банки или инвестиционные менеджеры, ведущие операции с деривативами. Деривативы обладают способностью повышать доходность наших инвестиций и помогают управлять риском. Но время от времени деривативы оказываются оружием массового уничтожения, вызывающим крупные убытки, влияющие на рынки инвесторов и банки. И почти до того, как вышла эта книга, не было книг, где доступно разъясняют эту отрасль финансов. Книга не пропагандирует и не порицает деривативы. Она просто показывает, что происходит в реальности каждый день в дилерских залах крупных финансовых центров. Те реальные жизненные драмы и рациональное безумие, которые формируют современные рынки. Книга «Трейдеры, пушки и деньги» предназначена для двух типов читателей. Первый тип – это люди из банковской и финансовой отрасли. Независимо от того, связаны они непосредственно с деривативами или нет, получат язвительную и интересную книгу. Они узнают себя или людей, с которыми они работали на страницах этой книги. Эта книга также для тех, кому нужно доступное введение в странный и чудесный мир деривативов. Она, возможно, подтвердит их худшие опасения и предубеждения по поводу этих странных инструментов, целей их использования и людей, торгующих ими. Книга опирается на 25-летний опыт автора работы в этой отрасли. Она основана на том, что происходило в реальности, но люди – и персонажи, фигурирующие в книге, вымышленные. Как человек, который эту книгу прочитал, могу сказать, что... Автор очень, скажем так, с долей иронии относится к тем людям, с которыми он работал. И он переназывает этих людей, дает им на английском языке говорящие имена. Переводчик в силу своей умелости в комментариях и примечаниях эти имена переводит или объясняет, что же они значат. А автор откровенно смеется над этими людьми. Um, он называет этих людей, дает им имена либо по внешности, либо по какой-то черте характера. Ну что, собственно, и разукрашивает эту книгу и дает хотя бы небольшой просвет среди кучи терминов и слов на финансовую тематику. Кроме хорошо известных индивидов, названных настоящими именами и эпизодов, указанных как реальные события, все имена персонажей, места и события выдуманные. Персонажи, места и события в тексте используются для литературных целей и не представляют собой реальные факты. Всякое сходство с реальными персонажами случайное и не стоит принимать всерьез. Однако автор Зацепившись за события, которые были э, в реальности, он моделирует примерно такие же события в других частях света и рассказывает, как это могло бы быть, как бы это могло произойти, но в другом месте, не там, где это было в реальности. С другими людьми, не с теми, которыми это было в реальности. Особенно в память врезается история с валютными деривативами. То есть, когда выпускалица в одной азиатской стране, как рассказывает автор, он говорит, что одна азиатская страна заключила с другой азиатской страной контракт на поставку. Но контракт на поставку заключили в долларах США. А чтобы за... захеджировать риски, то есть, захеджировать риски – это ограничить убытки по контракту за счет валютной переоценки. Как мы с вами знаем, что у нас, ну, по крайней мере, рубль за последние 20 лет долго-долго не, э, не мог стоять на, на маленьких уровнях, он постоянно рос. И за последние, ну, давайте возьмем с 98 -го года, это получается 23, уже почти 24 года, рубль вырос практически в 12 раз и с ну, 6 рублей до 72 в 12 раз. И э, в азиатских странах любят тоже девальвировать свою валюту, однако же в, в, в, в том случае, когда о том случае, который рассказывает автор, никто не ждал такой быстрой девальвации. И за счет того, что были неправильно составлены контракты на это, вот, на это самое хеджирование, компании потеряли э, и неправильно были составлены э, Неправильно были составлены, опять же, с точки зрения покупателя этих деривативов, то есть той компании, которая хотела защитить себя от рисков. Они купили этот дериватив у финансового посредника. И оказалось, что они в результате девальвации валюты вынуждены были этому финансовому посреднику платить очень большие деньги. И на этом заработал финансовый посредник. И он очень... Как вот автор рассказывает, это финансовый посредник приложил очень много усилий для того, чтобы контракт был заключен именно на таких условиях. Видимо, предвидя свою будущую прибыль. И в качестве небольшого вывода зачитаю такой текст. С производными финансовыми инструментами нужно быть предельно осторожными. Они помогают хеджировать риски, и создавать виртуальный капитал. Но чаще люди, помимо использования основных функций деривативов, хотят еще извлечь прибыль. Однако возникает неувязка. Если кто-то деньги зарабатывает, то кто-то их теряет. Некто приходит на рынок с большим желанием заработать на деривативах и множеством неизвестных неизвестных. И разговор о известных известных, о известных, неизвестных, неизвестных известных и неизвестных неизвестных отсылает нас к квадрату научения, к квадрату получения знаний, где мы встречаемся с неосознанным незнанием, осознанным незнанием, осознанным знанием и неосознанным знанием. Когда проходя через эти четыре квадрата мы вначале не знаем о том, что конкретно мы не знаем. Потом мы знаем о том, что мы не знаем. Потом мы знаем о том, что мы знаем. А потом мы не знаем о том, о чем мы знаем. Достаточно сложная концепция, но если подумать над ней хотя бы пару дней или недель и вспомнить свой путь к знаниям, то вы наверняка найдете примеры в своей жизни. Однако я продолжу отзыв о книге. И на рынке деривативов присутствуют куда более опытные игроки, которые хотят делать деньги за счет клиентов и за счет друг друга. Очень хочется верить, что воображаемый некто, и этому некто хочется верить, что он очень быстро сможет заработать деньги на рынке деривативов за счет других. И вступающие в мир деривативов компании, бывает, полагаются на рекомендации дилеров. Дилеры более сведущие, имеют больше опыта и компетентности в этом вопросе, поскольку работают в этой сфере и специализируются на деривативах, и многое повидали. Однако источник их прибыли – это их клиенты, а клиенты – это те самые компании, которые хотят попробовать деривативы. Слушать советы тех, кто делает на ком-то деньги – то есть для этих компаний, которые пришли к дилеру и слушают советы дилеров, что может быть глупее, как слушать того, кто хочет заработать на тебе деньги. Это был краткий отзыв и обзор на книгу «Трейдеры пушки и деньги. Известные и неизвестные в сверкающем мире деривативов». Автор Сад яжит Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, уведомления, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.